Побывал на открытии магазина, или, возможно, это презентация, коллекция Дженни, плюс Кэлвин Клайн. В любом случае мероприятие сие состоялось, и много-много вопросов. Будут несколько рассматриваться вопросов, не переключайтесь, смотрите видео полностью, будет интересно. То есть, мечей, карта творчества и взлет по карьерной лестнице. Творческий процесс работы вышла карта, и он сам лично. Карта считывает энергетику, поехали дальше. Это мероприятие для Дженни. Что значит? Прежде всего, карта соглашений, а также, возможно, карта контракта. Единство цели, и у нас такие карты вышли. Самая основная карта — намерение достичь чего-либо. Соглашение или проект давний. И две карты, можно сказать, вышли эмоции. Это говорит о том, что она была сильно, скажем, карта мечей напряжена. Скажем, переживала. Здесь есть значение в картах знаменитости. Карта идет о чем-то дорогостоящем. И вот если сюда приписать Чунгука, то я скажу, что от него была это как помощь ей, дорогостоящая и незаменимая помощь, скажем так. Что их связывает? Карта работы вышла, работа, рабочий процесс, рабочие отношения. Следующий вопрос. Все мероприятия, что значило для Чунгука. В этой карте есть поддержка и оказание помощи. А также карта скуки. Есть в ней такое. А еще что-то показать или поднабраться опыта. Наконец-то вышел из тени, потусовался, проявил себя. И все карты, три карты. Особенно вот эта карта шестерка жезлов, Я победитель. Ну, видно было? Крутой чел. позависал, зависал, но не забываем от первой по первой карте. Это карта одиночества. То есть он чувствовал себя там некомфортно и одиноко. В этой, эта карта тоже творчество, но также карта агрессии. В ней есть агрессивность, карта силы. И знаете, здесь и проявить себя, и показать э, свою я. Скажем. Карта может говорить о каком-то деле, успешном деле. Уменьшалась успехом. И внизу карта, возможно, сомневался. И ту же была такая сильная карта препятствия удалены, будут удалены. Удалил какие-то препятствия. Карта вознаграждения, возможно, сам личного. Карта представителей молодой светской интеллигенции. Это, знаете, по этой карте успех какой-то, да? Вот пройти экзамен. А внизу шут и желание. Вот избылась, мечта, в общем, и так далее. Догадайтесь сами. Карты, вообще, я вам скажу, ему очень хотелось там побывать. А еще внизу две карты такие перепутанные мысли. Необдуманные какие-то действия. Опять вошла карта познания. Общение вот с иностранцами, возможно, это как в копилку, потому что карта фундамента. Обучение, поднабраться опыта, чему-то обучиться. Много карт анализов вышло. Видео, фото, с Женей там общалась с двумя девушками. Потом она э, повернулась, посмотрела на Чангука и засмущалась. Это реально происходило? Мы спрашиваем у Таро. Да, действительно, вот она посмотрела. Да, они обсуждали. Маг вышла, карта, конечно, обсуждали. По Магу обсуждали и вот успехи, достоинства мужские, скажем, в том плане, ну, например, ах, какой мужчина. Ну да, вот и карта... Три удивицы вышло, в общем, три девушки обсуждали его. Здесь как его и личность обсуждали, потому что карта творческая вышла. А также, например, вот и как мужчину. Общались Дженни Чунгук на э, автопате. Как мы знаем, потом была перушка. Пати-пати. И было ли общение? И вышла такая карта, да, общались. Ну, конечно, общались, но почему бы не общались? Если вот, например, все, увидели с мужчиной, увидели с женщиной, все, это любовь, у всех любовь. Конечно, они общались, но вот Пятерка Пентакли, умеренность, говорит о том, что все в рамках, ничего лишнего, баланс, контроль и так далее. Год назад был Тихен и Дженни. Год прошел, теперь Чонгук и Дженни. Но ну, я уже сказала об этом, смысл повторяться. Какие отношения их связывают? Рабочие, рабочие отношения, восьмерка Пентакли. Сколько делаю расклады, восьмерка пентаклей. вот а у Тихёна она постоянно выходит на модельный бизнес. И вот, пожалуйста, на тебе. Опять она вышла. Карты считывают реальную энергетику, рабочие моменты, рабочие вопросы и ничего личного. Как бы кому не хотелось бы. Далее обсуждаем нам Джун. Фото выложил в стори с Чонгуком. И вопрос, это фото старое или новое? На фото двое, карта двойка пентаклей вышла, по эрафанту старые знакомые. Вот прям четко три карты. Общение с наставником, эрафант это наставник, учитель, но ну, естественно старше по возрасту. А Чингук, он, видите, да, такой весь еще э, мечтами полон. Да, фотография актуальна, свежая фотография, потому что нумерология семерка, это прям вот сейчас. То есть после пати было продолжение банкета? Да, карты реально продолжение банкета. Кто позволил нам джуну выложить фотографии, ей вопрос? Потому что жрица вышла. Все тайно. Тайнова, жрица вышла. Был ли с ними Тахион? Да, или вообще кто-то еще с мембры, мемберов? Были ли вообще мемберы с Нам Намджуном, Чунгуком? Тихион? Но в первую очередь меня интересует, конечно, Тихион. Карта подтверждения, карта да, вот как хотите. Я скажу одно, не слушайте никого, вот королева Пентакли об этом говорит, ее значение основное, и не позволяйте никому манипулировать вами, верьте своей интуиции. И что же у них, конечно, за тусовка такая была, встреча, вот как... Что за встреча-то? Я не знаю, что-то они отмечали. Возможно, как мы знаем, Чунгук попал в книгу рекордов Гиннессов и, возможно, поздравляли Чунгук. Четверка Жезлов об этом говорит. Какое-то торжество и праздник. Вообще все карты вышли каких-то новых перспектив. Я так думаю, и обзора. Я так думаю, потому что там и шестерка мечей, это все карты, Четверка жезла, Жезлов. Во-первых, карты результативные подтверждают, что встреча была. А во-вторых, это обзор чего-то дальнейшего до да, новых каких то перспективы что-то обсуждали помимо того что они тусили по ходу да но еще и обсуждали. десятка пентаклей она может говорить с тем что они кушали что-то да то есть это реально была вечеринка то есть они там выпили покушали и вообще десятка пентаклей это реальная карта коллектива семьи да вот таких сплоченных людей верных с духу традициям потому что десятка пентаклей это карта веры, стабильности семейного благополучия. Да можно вообще перечислять и перечислять, но эта карта просто вот реального счастье. Собрались вместе, посидели что-то, пообсуждали, пообщались, в общем, поддержали друг друга. Верные друг другу люди, семья. Понравилось? Ставьте лайки, кто желает, подписывайтесь. И всем пока!